о православии в начале было слово меня зовут евгения сегодня у нас рубрика вопрос-ответ 19 января русская православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник крещения господня у этого праздника есть еще одно название богоявление и все вы знаете о том что в этот день или накануне есть такая традиция. Это люди, кому позволяет здоровье и силы, идут в специально оборудованные купели под называемые Ордань и погружаются в воду. Отношения к этой традиции разные. Одни считают, что это очень благочестивая традиция, позволяющая смыть с себя все грехи. Другие считают, что так как это все-таки традиция, не связанная с богослужебной практикой, то и она не полезная и даже греховная. Вот даже до такого мнения доходит. Так давайте, братья и сестры, разберемся, где же истина. Сначала мне хотелось бы напомнить о духовном смысле праздника Крещения Господня. Прежде чем выйти спасителю на проповедь, напомню вам, в мир был послан великий пророк Иоанн Притечи, Претечи, то есть, значит, предшественник. Он за полгода до пришествия Спасителя проповедовал покаяние. То есть, призывал людей покаяться в своих злых делах, изменить свою жизнь, проповедуя о том, что скоро придет в мир Спаситель, о котором в Ветхом Завете так много предсказывали пророки. И те, кто... Верил словам Иоанна Крестителя, верили ему многие, те заходили в реку Иордан и погружали весь в воду. То есть Иоанн возлагал на них руки и проводил крещение. Таким образом, люди, которые исповедовали веру в пришествие Спасителя, изъявляли свою готовность следовать в будущем за Христом. И это было крещение. Но это было не то самое крещение, которое сейчас у нас принято в новозаветной церкви. И в результате новозаветного крещения человеку прощаются все грехи. Это было крещение в покаянии. То есть один из таких очистительных обрядов Ветхозаветной церкви, который символизировал готовность человека изменить свое сердце, то есть готовность следования за Христом. И этот обряд очень важен, да, связанный с водой. Вообще вода в Ветхозаветной церкви играла, как и в Новозаветной, огромную роль. Если мы обратимся к книге «Бытия» в самом начале, то мы прочитаем такие слова. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездную, и Дух Божий носился над водою». То есть носился, то есть обнимал с собой вещество. То есть вода – это первое вещество, благодаря которому и появилось все под воздействием благодати Духа Божия. И... Господь Иисус Христос тоже пришел погрузиться в воду реки Иордан. Возникает вопрос, зачем? Ведь Он не нуждался в покаянии, в грехах. Ну, во-первых, это было сделано для того, чтобы подать собой пример о том, что нужно выполнять это установление. А во-вторых, в момент погружения Иисуса Христа Он был явлен всему миру как искупитель. Иоанн Креститель увидел голубя, нисходящего на главу Спасителя, и слышал Бога Отца о том, что крещающийся в реке Ордан есть Сын Божий возлюбленный, в Котором есть благословение Господне. То есть в этот момент Бог был явлен, открыт миру человеку, как Пресвятая Троица. Кроме того, войдя в реку Иордан, Спаситель Осветил собою водное пространство и взял грехи людские на себя. Вот именно в этот момент, чтобы потом в будущем пострадать за человечество и открыть ему дорогу в Царствие Небесное. Таким образом, вот в этот момент становится понятно, что вода играет в этом действии огромную роль. Конечно, вот этот обряд крещения Иоанна притечет. Играл роль не сам по себе, а благодатно воздействовал на людей, которые искренне входили в реку Иордан и искренне изъявляли свое желание покаяться и измениться. Хочу обратить ваше внимание еще на то, что Господь не пошел сразу на гору Фавор и не преобразился вот так вот перед всеми, а именно в первую очередь погрузился в воду. То есть вода играет важную символическую роль. И вообще в христианстве, в православии нет ничего случайного. Сейчас немного хотелось бы рассказать о роли святой воды в нашей новозаветной православной церкви. В момент крещения человек окунается в нее, смывая себя всю, всю духовную нечистоту, обновляясь и возрождаясь к новой жизни во Христе. Затем на протяжении жизни по возможности ежедневно принимает ее прося у Господа отпущение грехов, душевного и телесного здоровья, светлого ума, силы, чтобы бороться с искушениями и пороками. Святой водой окропляют жилища, иконы, утварь, чтобы осветить их и очистить, чтобы защитить от влияния злых сил. Вне печали и болезни святую воду пьют, надеясь на ее целительное действие. Во время праздников и богослужений Священник кропит святую воду на верующих, вызывая у них восторг и благоволение. Святой водой окропляют также и вновь построенные храмы, и вся богослужебная утварь и облачение священников тоже окропляются перед использованием святой водой. Особенно святая вода приобретает силы это вот в день крещения. В этот день, Накануне Сочельник совершается так называемая Великая Агиасма. Агиасма только агиасма в переводе с греческого означает святыня. Так называют великий чин освещения воды. Ведь в день крещения происходит вот такое чудо. Господь после того, как произошло в церкви вот это великий чинец освещения воды, освещает все водоемы, реки, озера, океаны, которые существуют на Земле. То есть вода приобретает особые целительные свойства, и потом хранится несколько лет. И вот это чудо, оно на самом деле как бы происходит невидимо, но мы все его ощущаем, когда берем воду, и она потом она стоит уже не один год. На эти целительные свойства воды, на ее необыкновенную сохранность, в свое время указывал еще Иоанн Златоуст. Главное предназначение агиасмы – в освящении человека, то есть в очищении его от грехов и приближении его к недостижимому идеалу, к Богу. Если при употреблении простой воды мы утоляем телесную жажду, то в тот момент, когда мы пьем святую воду, мы орошаем свою душу. И по церковным канонам святая вода, вот употребление святой воды, особенно агиасмы, то есть крещенской воды, рассматривалось как малое причащение. То есть человек, на человека в древней церкви, когда накладывали епитимил, то есть отлучали от причастия на какое-то количество времени, может быть, даже и лет, рекомендовали пить святую воду, то есть агиасму. То есть она рассматривалась как малое причащение. Но, конечно, ни в коем случае не зами... оно не заменяло таинство причащения. То есть нужно, конечно, исповедоваться, причащаться, это главное. Но оно тоже, вот, употребление святой воды, давало духовную силу, помощь, очищало. То есть являлось как бы дополнением. И о важности... Употребление святой воды писали многие святые и отцы церкви. Вот что писал святой Симеон Солунский «В воде простой свойственно по естеству очищать телесные скверны и утолять жажду. А святой воде свойственно вместе с телом измывать душу, освящать ее, воссозидать, духовно орошать и усыновлять Богу. Освящение, которое возможно с помощью святой воды – происходит не только тогда, когда пьют, но и тогда, когда к ней прикасаются, омываются и помазываются. Для этого священник и окропляет людей, чтобы передать им Божью благодать. Ведь недаром во время освещения воды читается молитва о том, чтобы Господь снизошел к грешным людям и силой Святого Духа осветил воду. Господа просит о том, чтобы он придал ей свойство очищать от грехов, изгонять нечистые силы и давать людям неприступность в борьбе с демонами. Но следует помнить, что без духовного настроя и глубокой веры вода не окажет своего освящающего действия. Святитель Феофан Затворник говорил о том, что Божья благодать, которую мы получаем через святыни, в том числе святую воду и даже святое причастие, имеет силу только для тех, кто достоин ее получить. К достойным относятся не только святые, но и грешные люди, которые идут к покаянию, смирению, служению ближним. Те, кто старается жить по Божьим заповедям, тот и почувствует на себе благодать, которую Господь соблаговолил дать нам посредством святой воды. И если человек не желает проявить христианские добродетели, потрудиться для ближнего, то никакая священная вода и другая святыня ему не поможет. Ведь святыни – это не талисманы, не волшебные артефакты, которые, по мнению фантастов, должны одним своим присутствием оказывать какое-то неприложное действие. И наоборот, если с верой употребить святую воду, может произойти чудо. Известен случай, когда Амвросий Оптинский дал святую воду болящему, и произошло самое настоящее исцеление, потому что болящий проявил веру. Святитель Лука, воина Есенецкий, тоже в своих трудах рекомендовал пить святую воду. И говорил, что он рекомендует ее не только как священник, но и как врач, указывая на большую пользу не только для души, но и для тела. Поэтому... Святая вода – это агиасма, святыня, и к ней нужно относиться благоговейно. Однако помнить при этом, что благодать от нее мы получим только если будем стремиться к Богу, к участию в таинствах, в первую очередь исповеди покаяния, в желании соблюдать Божьи заповеди. То есть будем иметь, еще раз подчеркну, особый душ, духовный, душевный настрой. И теперь возвращаясь к традиции погружения в прорубь, да, в Иордань. Да, это традиция, традиция благочестивая, потому что погружаясь в прорубь по вере, да, с верой, с молитвой, с правильным духовным настроем, взяв при этом у священника благословение и, конечно же, погрузиться в ту прорубь, которая для Купание предназначено и освящено священником. Человек по вере получает духовную силу, здоровье и в какой-то степени очищение от грехов. То есть не в смысле, что это таинство, что это таинство да? но вот в смысле, что Господь по вере человеку действительно через воду, через ее целебные силы может подать душевное и физическое здоровье. Поэтому эта традиция благочестивая, и тот, кто имеет силы духовные, правильно делает, что погружается в купель. Это дело очень хорошее, достойное, и ничего пустого, в этом неправильного нет, и тем более греховного. Многие могут возразить и возражают, упоминая при этом Стоглавый собор 1551 года в котором как бы, запрещаются крещенские купания. Но на самом деле, если мы внимательно почитаем положение этого Святого Собора, то увидим, что запрещается не само купание, а неблагоговейное к этому отношение. Это когда погружаются в воду с недужным благоговением, гадают перед этим на святках и думают, погружаясь в воду, думая, механически очиститься от грехов, не прикладывая никаких духовных усилий. То есть осуждается не сам факт погружения в святую воду, в купель, а осуждается факт неблагоговейного к этому отношения. Не те мысли, не то поведение перед купанием. Именно это, а не то, что вот неправильно сделали, что погрузились. И вот здесь нужно быть очень внимательными и осторожными. Действительно, должен, перед тем, как погрузиться в купель, нужно иметь особый духовный настой. И тогда будет от этого великая польза. Но в то же время, вот те, кто не имеет духовных сил погрузиться в крещенскую ночь в купель, да, не должен отчаиваться, это все-таки не часть богослужения и не обязательная вещь. Да? Можно принять душ в ванне, можно умыться святой водой, можно, можно и нужно употребить ее как питье. Главное, чтобы это делать с молитвой, с верой, что это святыня, что Господь поможет. Ну и желание жить по заповедям, потому что Господь дает нам здравие, дает нам силы для того, чтобы мы жили по Божьим заповедям, приближаясь к Создателю. И тогда тоже человеку получит благодать. Ну а теперь давайте поговорим о том, чем же святая вода отлич... отличается от обычной воды с точки зрения науки. Потому что мы все слышим, что священник говорит «святая вода», «особенная вода». А вот многие не верят, думают, что ничего здесь особенного нет. Японские ученые провели исследования. Они исследовали молекулу святой воды и увидели, что она похожа на снежинку. То есть молекула такая вот кристально чистая, прозрачная, как снежинка. И потом сравнили ее с молекулой обычной водопроводной воды. То есть в интернете вы можете посмотреть и воочию увидите разницу между молекулой святой воды и молекулой самой обычной воды. И после этого станет понятно, что употреблять в пищу надо святую воду. Святую воду можно также добавлять к обычной воде, можно добавлять в пищу, в суп, например. И еда таким образом будет освещаться. Кроме того, известно и научно доказано, что святая вода очищает нашу кровь. Поэтому, если у кого-то есть болезни крови, то им, ну, собственно говоря, как и всем, Просто обязательно нужно употреблять в пищу святую воду. Так что, если у вас есть желание, духовные и физические силы погрузиться в праздник крещения, в купель, смело делайте это, и только с благочестивыми мыслями. И в этом не, не только нет ничего греховного, но и от этого бывает огромная польза для души и тела. Главное – вера и благоговение, и желание жить по заповедям. Я поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с днем праздника благоявления Господня. Храни вас Господь, пусть Он всегда пребывает в вашей жизни. Я желаю вам Его всегда видеть и чувствовать. Всего вам доброго!